Всем привет! Вы находитесь на канале Кубик Юрика, и, наконец, в Москве наступила золотая осень. А на моем канале, наконец-то, выходит долгожданное раскрытие самого первого фокуса. Правда? Всем привет! Вы находитесь на канале Кубик Юрика, я Юра Маркелов, и это долгожданное раскрытие секрета самого первого фокуса на этом канале. Там собралось 50 лайков, поэтому я выпускаю это видео. Кубик запутан. Браво! Понадобится только обычный кубик Рубика 2 на 2 Вы просто должны научиться брать за противоположные грани, поворачивать. Вы делаете два поворота. Кубик уже кажется более или менее разобранным. И за спиной, когда вы подбрасываете, вы эти повороты и делаете. Вот, и вот, надо научиться делать быстро два поворота. Вот. И потом подбрасываете. Можно еще в броске его закрутить, чтобы было не очевидно, что он собран в броске. Вот. Есть небольшая другая его ипостасия, это вы делаете уже четыре поворота. И дальше рукой трясете, тоже делаете эти же четыре поворота, и он собранный. Когда вы трясете рукой довольно быстро, если его смазать, чтобы он был тихий, то будет незаметно, что он собирается. Ждите нового выпуска Юра Еще призвания, ставьте лайки, пока!